Вы талантливый дизайнер? Создаете привлекательные интерьеры мебельных салонов? Предлагаем вам эффективный инструмент для развития вашего бизнеса – продающий видеоролик. Сколько часов в день вы тратите на пустые встречи, звонки, презентации своих проектов? Видео будет экономить ваше время. Оно приглашает зрителя на ваш сайт и превращает посетителя в заказчика услуг. Ролик задевает эмоции и оставляет яркий отпечаток в памяти. Клиент обязательно вспомнит того дизайнера, у которого будет интересное и качественное видео. Ни для кого не секрет, что видео привлекает гораздо больше людей, чем текст или картинка. Ролик добавляет доверие к вам, как дизайнеру интерьера мебельных салонов, повышает ценность вашего портфолио и отвечает на частые вопросы клиентов как давно вы на рынке, с какими мебельными салонами сотрудничали и какие проекты уже есть в вашем портфолио, есть ли отзывы довольных клиентов о ваших работах и многие другие. Что вы получите в итоге? Ролик о вашей компании, который мы раскрутим и продвинем на популярных целевых ресурсах Instagram, YouTube, Facebook. Он сделает ваш бренд узнаваемым и сэкономит бюджет. Ведь такая реклама стоит в 5-10 раз меньше кликов в Яндекс.Директ. Пора выделиться среди множества дизайнеров интерьера и заявить о себе. Пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».